Он вот это. Вот мужа, вот вали мужа, это брат был. Это дедушки. Все еще в армию не пошел. Ты по-ангически говори. Ну, начали сегодня. Ага. Да. Да? Да, да. Ага. Так. Чумила, по-моему, кишки джу, чум джу. Джуль полно обещателен. Там дети идут, иду и иддут, иддут, иддут, иддут, иддут, иддут, иддут, иддут, джу, Галинин, Мария, там рядом. И это иддут, Георги тоже там построили. И вот начали свадьбу э, Народу к этому 10 были Был, куда-то там они. Там это Хильган таптора Хильганма, где это? Я говорю, опять. Ихан-дотый. Это Я говорю, ихан Вот но мы по ходили мы туда, со школы, с интернета. Интернат такой тарсова отбыла. И вот, если умадела, уже готовит, цеватые, чумер, все наложено, все еда, все это, все в столи. И вот она в зивейской они. Мунат, вот это, мунат едет, амадзиран, только кинь омахта, они все это, олени, орор, они, все бисер, они головники, все, кагары все, ангуарили говорили, они, амадзиран, и они, не они, они, они, преданные приданные Я бомбирую. бы только Намасал, они Так, урод, 10, наверное, в него, вьючинный. Только А они Толгукин хапуярин, хулин, хулин там, Толгукин, и вот едет, надеет, они, эти пчелы, и вот они любят или не льви, а морду наверное, джан все это, наряжен, они, хулин таду, ин мокчалин, восоколин, все бисерах, они льви, кумалару вот Пасиханда, Муандуна, Намасав, Муамгира, там его, Муамгира это, там тоже его, его,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 Торилин, гунин, ровно торилин, таро, уморо, тарино-маро, и не юн, и таро, потом, думай, ма, таро, Ивульдо, это, тоже, они, хунил ее, за в зале в чуму же, Ивульдо, как будто, и андулая, дих, туда, совсем, уморо И это, они, а там это, у нее это вот так. Через наделали, ту то, крестовая, тоже А по пока, ман, киресту, тар, они, бриллианты, всякие И вот, дверь открыла, и вот, и вот, и вот, и и вот, и и Около дверей, они бедирон, то и у них тоже. И она заходит, прям этим грудью ломает этот крест, крест, там они льваны, где бельянды все не зеленые эти девушки берут, и это поломал, этот крест, и родюла. Они говорят, зенит логи. Занесли. Ирин, да, да должны быть, амки, манитки, Дальган, называется. Вот они, невестка, это, Ирин, а потом все, да, биб, они, бибки, хуна. Невестка, были до блин, жених, середине, на дун, то гусевки, И этот Дальган, мутунокки, тоже, это, украшенный они. Тогда они чтобы они, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, и тату, тату, и тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, все заходят, ну и кушают, там тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, дебюк крутая у них и она сидит и все в середине них пока это не кончится кушание народ идут, идут, один за другими другие выходят люди родо там это хилгондола иконы химиктих были были у меня вот гусей оники дедушка сидит а где косить ему и вот тарь Бенкин И вот хорошо он пил, запевал. И тарь его вот и кандзевки. Хальгардивала, там надо уметь вот эту, тоже перепеляшку. Одну ногу, а гей, юли, тугая. Амады зелен кругом и кандзевки. И кандзевки. И, и ребятички там внутри бегают, чем, чем много. Народу там много было, какой-то бесиан был. А он это, то оденится это, то все они. Япония и эта стена, они вот так здесь пояс, какой-нибудь делинитую, такой красивый тоже, вот так оденим, зенит по. И то вот тем, кем Потом они любят кем. И квантик все, целый день на улице, целый день и нос там. Тогда урона хит ох и ярида, хибтил, и ебтил, он тут ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, ебтил, рупану приконхали чем так. Бум, бибися тоже то есть дюпчок тогда. Талипандик кинули, хорошо, но и ховки есть. И ховки, ехали его тогда. Они точки там, но потом уже это уже кончат они, все, ну. Цель, висной, висной, висной, висной, висной, висной, висной, висной, висной, висной,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 такой это потом такой тоже он, тоже не то жуки перо это Соловакин какие-то тошнит он да тин он да тин ходит там откинул то мол это это кида все так джуль да его они ки туда ки та да где-где кило он да пейте керамтую пейте керамтую все эти он килголдный нарядный все все у него все. Фурволь, все. Нуханимат, мать Нуханимат, оккил. Нуханимат, оккил. Нуханимат, оккил. Нуханимат, оккил. Нуханимат, просто, Нуханимат, просто Нуханимат, оккил. Нуханимат, оккил. Так я нам Потом уже они расшлись все, выезжают все, все эти. А вот эти на мудимахе, прямо в толоките конный, в толоките. нарядные, Такоя нельзя, нельте, ружики, и хуандири, и хуандири туда. Но мы кайфундасины в то время. До войны еще это было. Войны не было все. Вот они так. Потом разошлись, они жили, наверное. Уже у них ребенок встал. Куда его сам. А так. Так, годинчат, просховлят как у меня имя, это имя, родилась, а как раз война отдать, да, и его забрали, его, и, и войну, и уехал, и так вот не видел, ну, столько пришел этот документ, завещание, да, мистера Бухолана, ну, ну, что он погиб, так и не видел, а это девчонка, ее так и умерла, заболела, умерла девчонечка эта маленькая. И потом они все разошлись, так и, и она-то, Галина, все жила в Виктором Она была, они, они. Быть, быть, она такая шум, что жила, а людей гоняла, пастухила, постукала, работала. Они Алиняга, не все. И вот, а и все. А потом, а мы-то школьники, то, с -то мы -то пошли этой домой. Вот этот его Мариина родители ей дали, они когда тогда зимку пошла приданные дали. Хоризонтар будь, но ну, они, ну они, они, они, они такие здоровые, бесшапниковые, сильные такие, и вот и все. Вот это у них свадьба кончится. Вот этот манара, он подйдет к этому на первой, первой войне, война как на тяфсике забрали так молодежь они бежали и махтер вылетел в увезли везли его его еще были эти сродные браки они отмели тоже забрали его